Здравствуйте, меня зовут Евгений И сегодня я хочу э, немножко показать и поговорить о продукте под названием Manage IQ То есть, что это, зачем оно нужно и из чего это вообще состоит Ну, грубо говоря, вот вы перед собой видите сейчас э, страницу логина И Manage IQ, грубо говоря, это веб-приложение написано на Ruby on Rails которое распространяется в виде Апплианса, ну или в виде исходника в принципе, но ну, вот по умолчанию скачивается прямо вот э, для разных платформ, например, OpenStack, VMware, OVIRT или Ref И для OVIRT у нас есть, вы сейчас увидите в ссылочке вот это OVA файл, который скачивается и распаковывается э, на, им, на домен и инсталируется прямо в uh, REV. то есть ничего не нужно делать, просто устанавливается и загружается и подключается к веб-интерфейсу. А, и вот это приложение, которое является комьюнити а, версией продукта Red Hat под названием Cloud Forms Management Engine. Грубо говоря, это э, система управления виртуальными машинами и инстансами в облаке. Ну, давайте залогинимся, посмотрим. Админ, стандартный пароль SmartVM. И вот что мы перед собой видим, это графики и э, статистика, то есть очень такая enterprise функциональность. Э, ну, что из себя представляет этот сервис? К этому сервису подключается, то есть в этом, к этому сервису можно подключить своих существующие виртуализационные или клауд э, установки. То есть, например, мы делаем провайдеры, добавить, и что мы можем добавить. Microsoft System Center, Virtual Machine Manager, Rev или Ovirt, либо VMware vCenter, то есть в э, э, Дальше Cloud, он поддерживает Amazon и 2 то есть Amazonский Cloud, публичный и OpenStack, частный Cloud. Э, вопрос следующий, есть, зачем это нужно, если у нас, допустим, уже есть Ovirt. Ну вот у меня, скажем, Ovirt тоже есть, да, вот мой Ovirt Engine. То есть зачем нужен, нужен, соответственно, дополнительный продукт. Удобство его в первую очередь в том, что он объединяет все эти, всех этих провайдеров, и можно их увидеть одновременно вместе в одном и том же веб-интерфейсе. Также он добавляет некоторую, некоторую функциональность от того, что мы привыкли назвать клаудом, то есть infrastructure as a service, к классическим виртуализационным решениям. Ну, что, например, какие из э, э, параметров там могут быть? Например, есть self-service, то есть самообслуживание. В OVRT это не представлено, то есть тут нужно заходить под пользователем, создавать виртуальные машины, выбирать там всякие параметры, создавать, и то есть это может быть сопряжено с какими-то трудностями для пользователей. Да, дальше свойство клауда – это эластичность. То есть это возможность возрастания, то есть добавления новых нот и вообще э, всяческая прозрачность от пользователя. Здесь это реализовано также. То есть мы можем здесь создать политику, при которой, допустим, для девелоперов у нас наши виртуалки будут создаваться в нашем внутреннем OpenStack, а вот для продакшена будет создаваться точно такие же виртуалки, но уже на GetsA2 в Амазоне, допустим, да, или наоборот или что-нибудь такое, любые комбинации. То есть, для пользователя это будет абсолютно прозрачно, но при этом будет достигнуто вот этот вот селс-сервис, когда пользователь просто пришел, нажал кнопку, получил свою виртуальную машину, а все это за него сделала эта система. Uh, то есть, давайте, <coughs> да, я еще раз зайду в, в провайдер и посмотрим, что у нас есть. У нас здесь у меня здесь привязан вот этот то есть вот этот оверт Engine. У меня он привязан сюда, то есть я его добавил через эту менюшку и вот в... В CloudForms есть вот такие вот такой вот квадратик, разделенный пополам на четыре части, в котором здесь нарисован вендор, здесь количество чего-то, в данном случае это количество гипервизоров в этом уверт этом инсталляции. Дальше его статус. Мы нажимаем на него и здесь видна информация по данному уверт Engine. то есть это уверт-энджин. И мы видим, что вот у него 4 хоста, 8 виртуальных машин, 5 темплейтов и так далее. Да, то есть здесь удобно, что можно идти вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Допустим, мы заходим на хосты теперь. Да? Нажали на хосты, и вот мы видим наши четыре хоста. Здесь опять же эти два хоста в мейнтейнансе, поэтому у них такая вот. Типа out of service и два работающих хоста. Да, то есть здесь мы это же видим на Obert Manager. Где у нас тут хосты? Вот и. Вот эти два в мейнсе, два, два, зелененькие. То же самое. Здесь видно, и он, грубо говоря, каждый определенный промежуток времени подключается сюда. Вот мы в логах можем, наверное, увидеть это. Он подключается. Вот UserAdmin, LockedIn, login. Он подключается каждую, как часто он подключается, каждую минуту, даже два раза в минуту. Два раза в минуту он подключается и, соответственно, опрашивает статус данных всего, что есть в этом через, через REST API. Дальше мы, допустим, идем на вот этот гипервизор, скажем, да. И на нем мы уже видим, что на нем у нас крутится. То есть, можете вниз, если Вот на нем, допустим, есть одна виртуальная машина. К нему подключены три сторож домена. Он в таком вот кластере. И, допустим, мы на виртуальную машину. И вот мы видим, что тут вот есть вот такая машина, которая, грубо говоря, на RedHut. То есть, это Red Hat гипервизор. В ней тоже работает Red Hat Enterprise Linux. И она Дальше мы можем идти дальше в этом, на эту машину. И посмотреть, что есть в этой машине. Да, вот всячески, всяческая информация об, об этой машине. А, дальше. А, то есть, это админская, так сказать, это очень удобно. То есть здесь можно все эти машины, можно даже, например, посмотреть а, ее а, отношения. Вот, допустим, show parent and child. Мы нажимаем, видим, что эта вот машина создана из вот этого вот темплейта. То есть машина, темплейт. И так далее. То есть мы можем проследить вот это вот цепочку э, и мы уже видим что мы уже прошли от от овирта до хоста host, до, до виртуальной машины и мы увидели с какого темплета она была создана то есть это довольно таки интересные такие функции и во многих случаях они они полезны а дальше здесь можно также а, работать с циклом жизни виртуальных машин например я иду в виртуальные машины да и я хочу все виртуальные машины писать. вот у меня столько их аж. Я могу сказать, что вот эта машина, например, мне больше не нужна. Я ей говорю life cycle Retire, я нажал, что теперь произойдет? В данном случае uh, cloud, CloudForms, то есть IQ, выключит эту машину, но она останется работать, то есть он по умолчанию ничего не удаляет, то есть это можно настроить, но по умолчанию он просто выключит эту машину на overt engine. и если даже кто-то ее включит с overt engine, он опять ее будет выключать постоянно. То есть здесь можно также поддерживать life cycle э, этих машин. Допустим, можно по умолчанию сказать, что вот для этой машины мы настроим retirement date, то что по умолчанию мы создаем, можно даже создать машину, у которой будет retirement date, допустим, вот какая-то дата. После этой даты машина будет выключена и больше не включится. То есть, опять же, добавочная функция, которой нету в оверте, скажем, да, то есть можно для девелоперов каких-то, да они могут создавать машины, потом они про них забудут, и они будут себе висеть и пожрать ресурсы. Здесь можно настроить, что все машины, создаваемые под какой-то проект, у них retirement date, допустим, там, полгода. Через полгода пользователь приходит email, говорит, ваша машина будет э, выключена через, там, через, через неделю. Если он ничего не сделает, то она будет выключена. И, соответственно, будет более оптимальное использование ресурсов. Дальше... С админской точки зрения здесь есть такая интересная, опять же, штука. Это отчеты. Они используются за, за свою основу отчеты э, у Вирта. Да, и здесь можно посмотреть, например, вот какие-нибудь там, ну вот, допустим, в ЕМСБ, Это я уже сгенерировал отчеты, можно генерировать сколько угодно. И вот тут есть MAC-адреса и виртуалки, которые используют MAC-адреса. Да, этих отчетов тут просто уйма тьма тьмущая, можно, можно еще и создавать свои. То есть вот, тут есть уже готовых отчетов просто огромное количество. То есть э, очень много всяких, э, всяких отчетов э, дальше что у нас есть это опять же пользователи и права их что какой пользователь может делать то есть в данном случае у меня только два э, можно подключить сюда alldap можно подключить сюда внешний менеджмент э, пользователей да и вот мы меня допустим, только пользователь валера который в группе demo users соответственно мы сейчас э, Можем увидеть, например, что вот, вот мы сейчас видим, да, у нас есть Cloud Intelligence, то есть у нас вот много-много менюшек, да. И давайте мы выйдем отсюда и зайдем с этим пользователем. А, и, соответственно, здесь уже гораздо меньше у нас менюшек есть. То есть у него меньше опций, но. То, что я говорил, вот здесь у меня даже, видите, уже сделана эта машина. То есть у меня есть каталог сервисов, в котором есть просто виртуальные машины, которые вот человек может взять и запросить такую машину, в которой уже написаны какие-то... То есть мы уже, мы уже в ней сделали свойства. Можно и вручную создать машину. То есть виртуальная машина. Здесь пользователь видят виртуальные машины. Lifecycle, Provision. Здесь ему будут задаваться все вопросы, например. Да, вот мы хотим на этом темплейте создать виртуальную машину, давайте, можно и так сделать, но зачастую пользователям не нужно даже знать об этом, да тест, тест здесь можно, допустим, вот все пунктики задавать, то есть, да что это будет клон, где она будет запущена, на каком кластере она будет работать, сколько у нее будет оперативной памяти, то есть здесь все эти пункты есть, и грубо говоря это уже абстракция над виртуализацией то есть здесь может быть внизу в или в а пользователь будет ведь только это, да. И опять же, здесь я уже заранее создал каталог с сервисами, и вот у нас есть только вот эта машина с красивой картинкой, с красивыми словами, которую мы нажимаем Submit, и все. Машина пошла в создание. Теперь э, в ManagerIQ есть очень красивая система Approvalа. То есть, можно настроить, чтобы, допустим, какой-то при каком-то условий, требовался approve от менеджера на выполнение задачи. Да? И вот тогда можно будет нажать approve, deny, например, на этом запросе. А, то есть менеджер сможет зайти и запровить. То есть это опять же self-service, но то есть админам ничего не нужно делать. То есть, допустим, придет email менеджер и можно ли создать. В данном случае у нас политика по умолчанию, при которой, если только запрашивается одна виртуальная машина, то она автоматически разрешается. То есть она вот авто approved Соответственно, э, что происходит здесь, он сейчас происходит логика, которую мы потом посмотрим, и машина это создается. И пользователю просто придет email, вот у меня здесь поднята тестовая, тестовая почта. Когда пруф произошел, должно прийти, должно прийти письмо э, сюда о том, что запрос был одобрен. И соответственно э, мы увидим это и аналогично будет, когда машина будет создана просто человек придет email, что вот машина ваша готова можете заходить и пользоваться и, то есть это уже э, помогает э, автоматизировать и давайте посмотрим теперь э, как это вообще выглядит то есть это тоже довольно таки э, обширный функционал и в этом в принципе одна из хороших функции менеджер uh, что вот есть automate то есть это автоматизация automation так сказать в котором вот здесь есть вся логика которая происходит то есть например провижень виртуальной машины да вот например в ней есть э, процесс названия машины и вот у нас есть код это просто ruby код его можно прямо отсюда редактировать и сохранять это код, который происходит на именовании машины. Мы можем, соответственно, его изменить и добавить какой-то префикс. Или именовать каким-то образом эти машины по проекту или что-нибудь такое. Это все можно очень сильно настраивать. Здесь это все можно. Можно добавлять другие шаги. Можно убирать шаги. То есть можно это добавлять других провайдеров. Можно, например, когда вот мы, допустим, ставим... Вот как, как выбрать нам, да? Как выбрать куда эту машину запустить, где ее запустить. Вот здесь есть логика, которая делает, да, Best Fit Cluster, наилучший кластер. Вот, вот эта логика, которая выбирает кластер. Мы можем поменять эту логику, так как нам нужно ее выбирать. Допустим, как я говорил, если это development машина, если это создал пользователь, который является в группе девелоперов, то мы ее ставим в наш кластер с какими-то там, допустим, оверт-кластер, да. А вот когда это у нас production, мы эту машину запускаем на нашем production-кластере с SSD-дисками и так далее, да, то есть тут есть... Очень много функционала, который можно, то есть, который зависит уже от конкретной реализации в конкретном, конкретном компании, допустим, да. Или, допустим, что это еще из простого? Вот email. Вот эти email, которые отправляются, они вот здесь вот, допустим, request approved. Вот он, логика, которая отправляет email. И вот текст email. Здесь можно поменять, можно добавить что-то, можно все, что хочешь поменять. То есть, это очень мощная, так сказать, инструмент который можно уже создать свою если я пришел, можно создать свою э, свою инфраструктуру свою э, последовательность действий которая будет э, выполнять э, то что нам нужно которая будет э, делать чтобы грубо говоря она будет для юзера создать как бы клауд то есть он нажал кнопочку машина создалась где-то чего-то а что ее сделала уже Uh, уже не столь важно. Uh, также, допустим, что здесь еще есть, это политики. То есть политики, например, или квоты. Тут есть квоты, при которой, то есть можно, как ну, как, грубо говоря, как в OpenStack, создать квота, что вот такому проекту можно создать 10 виртуальных машин. И соответственно, это будет на фоне все выполняться, квоты применяться. Политики это, например, в вычислять старые версии софта или что-нибудь такое, и на основании этого отправить имейлы e или что-нибудь еще делать. То есть могу показать вам, да, здесь есть очень интересная, забавная функция, она, наверное, осталась со времен э, э, того, когда это был э, закрытый продукт, да, то есть его потом Red Hat купил и за open source. но вот здесь есть такая функция, которая называется Smart State Analysis. Это действует на следующим образом. Так как данная виртуальная машина, вот эта машина, который работает, это и есть виртуальная машина в которой запущено веб-приложение э, ManageAQ, то есть вот она здесь работает прямо на нашем виртуальной машине, вот она вот здесь вот она работает, ой, что-то маленький маленький экран, да, вот здесь вот эта машина работает соответственно эта машина, к ней привязан весь сторич домен в качестве DirectLuna. диск. вот он, у нее есть ManageAQ диск, вот он второй который не, не, не загрузочный который, грубо говоря, это и есть весь Storage-домен. И когда это дает данной машине возможность сканировать диски всех виртуальных машин на Storage-домене. То есть я уже провел с этой машиной такой операцию, и вот что она нам выдает. В этой машине мы уже видим установленные пакеты, и нет процессы пользователи, группы. То есть это все было прочитано прямо с диска этой виртуальной машины. Что такая забавная функция, я не знаю, насколько она, в принципе, действительно полезная, но я не ожидал, конечно говоря, так, так, так, так, такого увидеть увидите И почти ни у кого больше такого на рынке нету То есть, то есть тут можно проанализировать софт на машине, не включая эту виртуальную машину то есть, Так как у нас есть доступ напрямую к дискам Что тоже можно использовать в различных, в различных например, вот как я говорю Если у нас установлен OpenSSL версии с Hardbleed'ом то мы просто отправим email админу, что вот, или наш Security Team, что вот такая-то машина имеет такую-то версию OpenSSL. К сожалению, на данный момент нет возможности напрямую управлять контентом виртуальных машин. Идется, ведется разработка интеграции с Cotella, то есть Satellite 6, которая позволит отдавать команды Satellite, когда он видит, что вот машина, допустим, такая имеет неправильный OpenSSL он отдаст на satellite команду обновить этот топ на SSL. И потом удостовериться, просканировав еще раз диск, что, что данное, данное действие э, прошло успешно. Что еще есть из интересных функций? Ну, вот то, что я видел и заметил, такая интересная. Это называется, ну, отчет я показал, вот Chargeback. Chargeback – это так называемый внутренний биллинг. То есть, допустим, у нас это вот, наш внутренний клауд. Он, грубо говоря, бесплатный, да, для наших девелоперов, для наших проектов но, в реальности это все, это денег стоит, и далеко не все компании понимают, сколько им вообще стоит а, эта инфраструктура. И кто, например, то есть э, мы видим, что у нас просто закончились ресурсы, но мы не понимаем, кто, какой проект, допустим, в этом виноват. То здесь можно настроить, что, допустим, один гигабайт места стоит столько-то долларов в год условно, и а столько-то такой один сокет процессора стоит столько долларов. И грубо говоря, в зависимости от этого можно предоставлять, грубо говоря, внутренний счет проектам, чтобы они видели, что они, допустим, много потребляют ресурсов, чтобы они могли оптимизировать свои затраты. Также здесь есть планинг, э, то есть это тренды по... Э, э, ой, нет, это, мне кажется, утилизационно. То есть там есть тренды по загрузке, чтобы, чтобы выяснить, когда понадобится, допустим, добавить еще один гипервизор или что-нибудь такое. Также есть планинг, это вот мы берем, допустим, виртуальную машину, допустим, вот эту, и говорим, нам нужно такую же машину создать. И он должен нам выдать, где нам рекомендуется создать в каком кластере эту виртуальную машину. Опять же, это все можно использовать в коде и автоматизированно планировать установки машин, деплой машин. Также эта штука может работать э, с пикси то есть она может провизнение по сети устанавливать машину, но это уже такие функции, я не, не знаю, если где-то используются, но для некоторых случаев довольно полезно. Э, дальше э, здесь можно будет вы, вычислить неки то есть что у нас, где у нас узкие места то ли это storage, то ли это диски, то ли еще что-то. То есть, такие более аналитические функции. И, в принципе, вот что она из себя представляет. Это, да, это, э, эта программа, да, то есть этот э, э, Q И какие преимущества она дает. Конечно, она не для и инфраструктур, где там 10 виртуальных машин. Естественно, что сама эта виртуальная машина требует как минимум 4 гигабайта оперативной памяти, и не сильно она поможет в таких маленьких инфраструктурах. Но если инфраструктура огромная, то иногда очень полезно иметь какую-то информацию о том, что действительно происходит. То есть, кто использует ресурсы, кто жрет процессор, когда на процентов займется диск, например, то есть это все здесь отсюда можно анализировать, централизованно для всех виртуализаций и клаудов, что установлены в компании. То есть я думаю, что для начала это достаточная информация, то есть если что, то задавайте вопросы в комментариях и если постараюсь, постараюсь, конечно, и ответить и э, рассказать э, о том, что... Э, что нужно, а мы посмотрим, а тем временем наша вот виртуальная машина, вот она она создалась ту, которую мы заказали от имени пользователя Ванера. ну все, на этом все спасибо за внимание, до свидания